Сытный обед или ужин, которого хватит на всю семью, даже если захочется добавки. Готовится запеканка из простого набора ингредиентов, который возможно и сейчас есть у вас в холодильнике. Фарш для рецепта я рекомендую брать свиной или свино говяжий. с куриным получится более сухо и менее сытно. Моцареллу для запекания можете заменить любым твердым сыром, в картофельную массу, при желании, добавьте какую-либо зелень или еще один овощ. Немного тыквы или кабачка, а я расскажу подробно, как приготовить фарш под шубой в духовке. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все основные ингредиенты, картофель и лук почистите, помойте. Лук мелко нарежьте, фарш смешайте с луком, молоком и манкой, посолите по вкусу, хорошо вымесите и поставьте в сторону. Приготовьте картофельный слой. Картофель натрите на крупной терке. Добавьте яйца, муку, перемешайте и посолите по вкусу. Форму для запекания 30х20 см или диаметром 26 см смажьте растительным маслом. Первым слоем равномерно выложите фарш. Жду ваших лайков и комментариев. Вторым слоем распределите картофель, поставьте запекаться на 40 минут при температуре 180 градусов. Сыр натрите на крупной терке, по истечении времени достаньте запеканку, посыпьте сыром и поставьте еще на 10 минут в духовку. Если есть режим гриль, то в конце 3 минуты можно запечь сыр под грилем при температуре 220 градусов. Фарш под шубой готов, приятного аппетита! Кто не подпишется останется без следующих вкусностей ингредиенты этого вкуснейшего блюда фарш мясной 500 грамм лук репчатый 1 штука крупа манная 2 столовые ложки молоко 4 столовые ложки картофель 8 штук среднего размера яйцо куриное 2 штуки мука пшеничная 2 столовые ложки моцарелла для запекания 150 грамм или твердый сыр соль по вкусу масло растительное, 1 столовая ложка для смазывания формы, количество порций 8-10. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачного приготовления! Приятного аппетита! Жду вас снова!